с вами Антон Чалей и мультик «Время приключений». И сегодня у нас есть одна очень-очень большая загадка. Из чего же сделана главная героиня мультика? И какой фирмы была эта жвачка? Поехали! Пожалуй, это самый странный мультик за всю историю мультипликации. У неподготовленного зрителя может просто снести крышу. Вкратце, есть два основных героя. Это Финн и это Джейк. И они живут на дереве в конфетном королевстве. В детстве Финн поклялся помогать каждому, кто попадет в беду. А Джейк это очень-очень необычный пес который помогает Финну справляться с разными монстрами и проходить разные квесты. Вселенная мультика очень-очень большая. И мне порой кажется, что при ее создании кто-то очень-очень много турел. Но сейчас о принцессе Жувачки и ее царстве. Принцесса Бабл Гун в мультике является владельцем конфетного королевства, на которой, кстати, работают Фин и Джейк. Они рыцари и его защищают. И я решил докопаться до истины, что это вообще была за жувачка. Из седьмого сезона мультика мы понимаем, что эта жвачка была на каком-то старом заводе, из которой потом появилась bubblegum. И я решил пройти на этот завод и взять кусочек этой жвачки. Серьезно, так и было. На, серьезно! Если взять в руки эту жвачку и ей сказать, покажи свое истинное лицо, то все становится ясно. И эта жвачка Juicy Fruit.